Всем привет, с вами я Максим Шадорович, и сегодня я вам покажу, как сделать базу от зомби или там раз разных там крейперов, например. Даже вон они стоят а рядом. Эта база будет находиться в горе. Нам понадобится липкий подошень и вот эти вот блоки. Сначала нам надо сделать проход. Ну, не переход, а чтобы у нас все работало. Нам надо поставить вот таким вот образом наши поршни. Вот. Вот так. Вот мы поршни поставили, все. У нас все готово. Надо сначала надо их подсоединить. Берем на стол пыль и подсоединяем. Так, идм. Вот так, вот так, вот так. здесь вот нам надо изменить вот так вот у нас должно получиться вот так ставим еще вот сюда и нам надо еще пос поставить стол новый повторитель вот он и ставим сюда, чтобы ничего тут, ну, чтобы все нормально работало дальше здесь также ставим и Введем. Вот так, вот так. Можно даже и чуть, -чуть сколотить. Вот так вот. Ставим вот сюда. И нам надо сделать вот здесь вот, чтобы сигнал шел вот так вот у нас. А здесь мы поставим блок. И будет все идти вот так вот. Вот мы вылетели. Вот такая должна получиться конструкция. Вот она. Ну а теперь нам надо сделать так, чтобы у нас работала еще и верхняя. Надо подсоединить вот здесь. Вот так. Вот так. И вот так. Все работает вот так. Теперь ставим вот сюда. Вот так. И вот это все заставляем. Вот так. не работает ага. все вот смотрите наверху у нас не работает то что у нас не доходит сигнал или надо сверху поставить вот так все открываем все мы можем зайти и все нижние мы можем убирать даже нам не понадобится Застраиваем это все таким вот образом вот здесь вот тоже застараем сейчас я уменьшу чтобы ничего не висло у нас вот все у нас будет вот, вот так вот выглядит все таким вот образом сделаем какую-то вот такая гара вот просто нажимаем на ночак и все у нас осталось. вот мы сделаем здесь проход здесь у нас будет стоять еще факел вот такой вот вот мы мы еще поставим так, чтобы у нас закрывалось. Вот здесь вот у нас будет идти. И вот здесь все. Вот так вот. Все. А нет, у нас что-то не работает. Попробуем вот. Я, кажется знаю почему попробуем тогда ввести вот отсюда сигнал вести вот, вот вот вот так так так так так так так так так и вот сюда вот здесь вот Вот так вот у нас будет идти он. Так и вот так. Почти все работает. Все. Теперь у нас все работает. Остается только это выключить. И поставить здесь и все у нас все у нас все работает вот у нас вот такая года вот она вот такая вот здесь у нас приход такой вот здесь уже нам не надо можем закрыть вот так все закрываем и все Здесь можно даже переделать, чтобы было красиво. Так, у нас что-то закоротило. Ага. Законатило вот эту вот конструкцию. Попробуем еще раз. Попробуем вот так вот заставить. А, у нас не выдвигается только вот этот. Так, нажимаем. И. Вроде все загнать, но вот этот у нас, значит, здесь нету. и Здесь нету. Значит, ставим. А, нет. У нас здесь не надо. У нас, значит, не работает сверху. Интересно, почему. Окей. Идем еще отдельный сигнал к нему. Вот сюда, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот так вот. Ставим сюда волка и вот сюда. И все готово. Только не работает вот здесь. Вот. Один не работает. Попробуем это. У нас, значит, не работает вот только вот этот. У нас не доходит здесь сигнал. Попробуем тогда. Это вот сюда. Вот поставить вот сюда, и этот сигнал будет идти вот здесь. Или мы можем поставить вот попробуем убрать и поставить. Все, все на это. осталось только попробовать вот этот все работает значит сейчас это вот все мы застанавливаем и сделаем и сделаем красоту возьмем вот Я не знаю давайте возьму э вот отсюда возьму. Вот возьму. И возьму, как будто бы у нас срабатывает. Значит, нам надо еще привести сигнал. Вот сюда. Сюда и ставим. Все. У нас что-то опять законатило. у нас заколачивал наверное вот эта вот штука или у нас заколачивал вот это вот попробуем тогда сделать вот так попробуем тогда сделать вот так почти но у все закрутило из-за чего у нас закрутило я не знаю попробуем тогда сделать вот так вот и вот так довести и вот здесь поставить все работает а обратно не работает Наверное, это из-за этого. То, что оно соединяется с этим. Попробую тогда сделать как-то вот так вот. Вот-вот. Okay. Почему-то у нас это не работает. Так у нас работает. Включаем... Только сверху не работает. Почему? Поверим. Так, значит, что вот только бежит, бежит, бежит. Он бежит и здесь останавливается. сюда даже не доходит сигнал попробуем вот так вот и бинго все работает попробуем вот так вот сделать все работает все осталось только закрыть вот это вот, и осталось сделать вот здесь вот, найти сигнал. Найти сигнал, вот он, сигнал наш. И его сделать, чтобы здесь нотный блок все Осталось только нам заканерить, и, и этот нотный блок сверху оставить а вот здесь вот все закрыть вот так вот типа это такая гадая вот и все можем даже поставить сюда гадавии но лучше срабатывал с землей Вот это отлично теперь заставим. но я вернусь когда заставляю и я доделал на наш механизм смотрите у нас механизм идет вот так вот вот вот вот вот он идет вниз вниз вниз и вот так вот он идет вот и вот сюда идет что у нас, у нас должно получиться именно вот так вот вот такой проходик и вот, вот здесь и здесь поршни вот, здесь поршни и здесь поршни и там поршни по два они закрываются здесь здесь и здесь один закрывает даже здесь у нас механизм сам Закрываем. Тут у нас камин. Это внизу уже будет. То, что вот, опять, монстр попадет, это его ловушка. Все. Не выберется. Но здесь еще может выберется. То, что вот, смотрите. Нажимаем. Все, у нас закрылось. Нажимаем, у нас сосклядывалось. Наж нажимаем, все. У нас, у нас есть свет здесь. Можем заделать. Потолок. Вот так вот. Пол можно тоже заделать. Возьму этот очаг и поставлю. Все. Сейчас я вам покажу детально. Вот вот сам сам этот механизм вот можете посмотреть здесь вот он вот сам вот этот механизм вот здесь вот вот здесь это кадепен можем сравниться кстати видит все зеленое вот видите все зеленое их пикселях а скелеты видит по-обычному вот а он всё а видит зеленый. Но это не суть. Вот, вот механизм наш. Вот он. А это уже отдельный механизм для, для спуска вниз. Вот он. Механизм. Вот он вот так вот выглядит. А это сам весь механизм. Вот он весь. Это весь домик дальше переходим обратно в, в коллектив и и открываем этот проход За, можем даже заклейть его как-нибудь так вот все мы заклейли мы летим вниз и прилетели все мы, мы идем в нашу комнату Секретное. Вот наша комната Снимал я на 165 Там добавлена такая кафедра Вот, книгу можно положить на руку С Вот У нас вот такой вот домик Можете останавливать видео Делайте, делайте скриншоты И много прочее Можете даже не закрывать Чтобы, чтобы выйти Нам Делайте что угодно. Так что вот выйти на этот зачак нажимаем, и все, мы вышли. монстр лежит, все, он подыхает. Я не буду мучить его. Так что я его оставлю. Все. Вот такой вот у нас домик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!